Всем нам нужно снять ролик для ТикТок. Чего? Мы снимаем обычные ролики, просто нам так покачаться. Раз, два, три, четыре. Там башкой ударил, что ли? А? Там взрослые люди хорошо заходят, мы нам нужны. Ты сука, а? Мусори, а это падла не унимается, да? да вот от так Так вот, пацаны определяют, какая из подруг страшника Да. Которая страшненькая. А вот если бы мы с тобой шли. Кто его страшник? Дома красивый. Но... Нет, так не бывает. Казали бы, Карина красивая, Настя страшненькая. Да почему это Настя страшненько? Мостарина страшненько. Почему? Да что тут больно? Здесь? <связь> Проверю, где у Карины больно. Начал открывать? Я не просил тебя закрывать. <связь> да я знаю, чем мы это, уехали. Только это, знаешь, говно вот это везде, конечно, белое. Ну да ладно. <связь> это просто снежок. Здесь жить, да? Снеж <связь> Здесь я Где? Шутка о с первого апреля. А тебя твой парень изменил. Хорошая шутка. Это не шутка. Со мной. Карин. Карина! Карин, давай с нами. Да не, у меня генетика хорошая, не поправлюсь. Ой, фронталка. Нисколько не правлюсь. Слушай, тебе не надоело вот эту вот херню-то, а? Вот это глаза портить свои. Ты твоем. Ай, да, ты что-то что ли? Нина, нужна ваша помощь. Вы нам что, всем нужно снять ролик для TikTok. Чего? ТикТок. TikTok. TikTok такая социальная платформа новая. Вы чего не слышали, что ли? Неужели не слышали? Там вот это вот это и снимаете, потом вот это выкладываете. Мы такое не снимать. Обычные ролики, просто нам так покачаться. Раз, два, три, четыре. А башку ударил, что ли? А? Там взрослые люди хорошо заходят, мы нам нужны. Ты сука, а? Я... Ты посмотри, ну, а эта падла не унимается, я да? Это... Вот так в четырех я... классах. Не ругайся. пять тысяч. Хорошо, десять. О, ты я что думаешь, такая продажная, да? Сейчас я включаю песню, и мы под музыку должны начать двигаться. Я вправо, ты влево. Ты мне скажи, вот этот хуйню, кто смотрит. Все смотрят. Я, поня... Я понять не могу. Вот это вот это вот хуйево снимается. Еще на него кто-то смотрит. Нахуй-то да, надо вообще. У них что, блядь? А, Зенаида, только ножки расширьте, вам будет удобнее. Я тебе сейчас бы отширю ножки. Да, как а, взрослый человек. Ведь. Да, давай, вырубай свою шарманку. А, а, ну, да, да да да? а там на английском поется. А есть там прописки про, про хуй поется? Ла-ла-ла-ла-ла-ла А там, понять, да, да, да, да, Какая там... Она была, хотя вот про них поется песня Я знаю, да! я давно знаю, я все песни их знаю Дина, за это я вам плачу 10 тысяч рублей Даже там если про пикистки поется, просто дрыгайтесь как пикистка и все Хочешь видео, да? Хочу Хочешь видео, чтобы б зачем? Чтоб на миллион Полетела. Вот тебе ролик. Арсень, а, а а, ты снял? Да. Иди, иди сюда. Все, сейчас выкладываешь, пишешь. Смешно об кафель ударилось. А баба ёбнулась лестницы. Жесть, смотреть всем. А, это, хюма. Поехали. А может, ты ну, да. спою вызов? Наташ, ты в порядке, Наташ? Ну, вот жемняла. А ты боялась, до дна лимона залетела. Зина, мне теперь за эту штуку целый месяц ходить. Да что ты ноешь? Вот и посидишь Давай 10 тысяч Сто? Главное, да Наташа, залетели же Русь, закроем Зин, а мне снимешь? 20 тысяч, вот тебе хайп Зин, ну еб твою мать Кстати, Ребята так? снимают тикток вот вот? Это тикток, детка, тикток Я трек подкладываю Карин, ты обиделась? Нет, я не обиделась Ну за что ты обиделась? Ни за что Арсен, у тебя такие сильные руки Арсен, у тебя такие мощные плечи Наташ, а, а пойдем погуляем? Пойдем Избойся от конкурентки мне кажется, она не очень хочет гулять. А мне кажется, ей очень нравится. Блин, как же скучно. Да вообще делать нечего. Наташ, а, а давай займемся оралинком. А давай. И полегчало. Поорали, и полегчало. А, полегчалось. Ну что ты, Греш, обиделась? Я не обиделась. Мы не ходим. Так карантин же. Уже. Я хочу хоть куда-нибудь. Ты понимаешь, что мы можем ходить только лишь в аптеку или в магазин? Давай. Что давай? Давай как За резинку съесть. Погнали. Эй. Ты счастлива? Я! Улица, улица, перчатки, перчатки. Поймана с поличным, просто с поличным. А кто заставил? Ты не заставил. заставил не заставил грамотно даю нажал это, это что такое Я сейчас меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня что меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня заставил меня Женская, ночная Ну ладно Иди отсюда Ребята, в каком самом необычном месте у вас был секс? В лице. В самолете Подожди, а когда это у нас было в самолете? Дорогой, это было без тебя <музыка> Удивительно, ползая, танцевать, очень удивительно <смех> И смеяться Салон, меня... Интересно, что такое кутикула, Есть идея! Чисто! Пошли пакетах идти куда-то. Не хотел обращать на это внимание, но так как многие из вас почему-то верят в этот бред. Ребят, ни в одной социальной сети нет моих активных фотографий. Вот что выставляют они. Вот оригинал этой фотографии у меня из ВК был взят. Ребят, это все фотошоп. И пусть у этих уродов отвалится писки. Отчувствовать. Найди сюда. Сюда. Вот как ты... Ой, это больно! волосы-то ей. Я не знаю, как это сделать. Ну как не будешь делать? Ну это пиздаев, отнеси ножниц. Хочешь белого сладкого шоколада? Ничего он не хочет. Я люблю черный, гордий. Ну, пошел нахуй. Наташ, слышишь, а сколько у тебя было парней? Три. Карина, у тебя? Три. А почему вас всегда до трех? Вам не кажется, это странным? Нет. Суперечки Арсен, пойдем займемся чем-нибудь интересненьким Рэмис, пойдем займемся чем-нибудь интересненьким Жень, а пойдем займемся чем-нибудь интересненьким Фу. Фу. Фу. А. Один, два, три PlayStation. играем да. Ребят, короче, сейчас кто на Суэфа проигрывает, тому пакет с водой на голову На улице, готовы? Да <цедливо> Pitaiaro> Pitaiaro, так смысл? Смысл выиграть? Я помню, я не могу. Давай, что есть? Давай, готов? Раз, два. Порвался, мой пакетик. Девчонки, а давайте на перегонки? А давайте! Раз, два, три! Карил, а ты чего не побежала? А я везде успела. Главное, людей отправить. Ты Кружок. Тикток дело прикольное. <клес> Пойдем ставим лайк, комментарий и за лучшее отправлю здесь тысяч. Привет. Привет, Андрей. Карина Кросс. Егор Крид, любящий носить женское белье. Я слесарь, но у меня два гелика. Я не поняла, что так... Нельзя, девушек, -по. Было. это что такое? Нельзя тяжек девушек попе. Это Тикток. Ребят, это надо видеть. Там, там просто ясно. Смешной, смешнее не бывает.